которая занимается арендой и сдачи недвижимости и начать работать в этой компании сейчас этот рынок он не умер он существует в украине а вот туристические скорее всего ну, ничего с этим сделать нельзя вам придется все-таки хотя бы временно а, ну, не заниматься этим бизнесом вообще для многих людей которые попали в ситуацию, при которой сейчас невозможно найти работу, этих людей очень много, так как страна, в которой происходит война, она, наверное, не ориентирована на то, чтобы, чтобы люди могли свободно, как и раньше, заниматься бизнесом, зарабатывать и так далее. Ну и это требует определенного совершенно другого подхода. Итак, первое, что необходимо знать для того, чтобы выжить и для того, чтобы не остаться совершенно без дохода и так далее, на первое место необходимо ставить образование и обучение. Сейчас время, когда необходимо обучаться, но многие люди совершают ошибку вместо того, чтобы обучаться в свободное время они начинают все время искать информацию которая связана с элементами того что сейчас происходит в стране то есть ищут информацию там кто победил что делать куда двигаться и так далее скажу вам так вы таким образом себя очень сильно топите обязательно начинайте себя дисциплинировать помните о том что на ваших плечах и у вас есть скорее всего люди за которые вы несете ответственность вы несете ответственность за свою жизнь за жизнь близких за свои семьи и так далее поэтому Важно чем-то заниматься, что может приносить деньги. И очень часто человек, который оказывается без работы, без возможностей, он начинает думать приблизительно так. Так, что делать? Все, у меня ничего не будет и так далее. Ну и здесь нужно задать себе первый вопрос, а что я умею делать? Второе, а как меня можно использовать? Третье, насколько я компетентен в том, чтобы что-то хотя бы делать. И тут же необходимо дать ответ. Вот смотрите можно научиться или там получить образование или обучаться работать в интернете допустим там как что-либо продавать в интернете создания лендингов создания воронки продаж даже создание youtube страницы на которой там что-либо можно продавать можно быть менеджером по сбыту сейчас очень много компаний выехала но многие компании потеряли своих работников и на сегодняшний день действительно необходимые логисты и складские логисты и руководители по сбыту и просто люди которые могут заниматься сбытом какой-либо продукции и интернет-маркетологи этому всему можно обучаться сейчас слава богу эти все курсы они бесплатные в случае если вам необходимо начните уже этим заниматься также из-за того что в украине существует ряд платформ таких как у lx prom.ua UKR, и так далее многие могут заниматься бизнесом по Продажи или ну, или реализации возможно каких-нибудь поддержанных вещей то есть можно вещь купить где нибудь там подмыть постирать погладить и так далее привести в нормальное состояние и после этого ее перепродать и так далее есть у меня знакомые которые занимаются вот таким видом бизнеса в общем-то достаточно удачно сейчас это востребовано потому что многие люди не имеют возможности покупки дорогих вещей и существует вот такой вот рынок одним словом есть целые группы людей, которые специально создают такие курсы бесплатные, и эти курсы их можно найти. Это курсы, как сделать бизнес в гараже, это курсы, как начать предпринимательскую деятельность там с нуля и так далее. Все это выложено в бесплатном доступе в YouTube. Не теряйте время, обучайтесь.